кто ты так смотришь ну говори нужно вытащить его ты сам знаешь это твой приказ да выбора нет они его убьют не волнуйся мне надо знать кто заказал машины и это все мы вытащим Дюба и ты выйдешь из игры дело закрыто Но Танер знал, что выбора нет. Дебуа держали в ресторане. Тонер успокоился, и мы начали готовиться к штурму. Я зашел с черного хода. Тенер взял на себя главный вход. Yeah, honey.